Один момент такой. Вот в СМИ э, все, наверное, видели э, около трех месяцев назад, А конкретно 23 октября 2019 -го года было анонсировано э, изменение в, в общем, порядок выдачи признания документов, которые подтверждают... Э, рождение, смерть на территории, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия. Вот это Facebook Малюськи. Вот Денис Малюська дает комментарий. Кабмин спроще. Ну, если мы будем переходить на эту ссылку, вот увидим такой анонс. Кабмин упрощает регистрацию фактов рождения, смерти. На время на оккупированных территориях постанов... Вот 24 число, да, 11.34 новость. Постановление Кабинета министра Украины о внесении изменений в постановление Кабинета министра Украины от 9 января 2013 года номер 9. Вот, принято на, засиди... на заси... заседании Уряда, ну, то есть Кабинета министров 23 октября. Урегулирована процедуру рассмотрения документов, которые подтверждают факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Ну и в общем тут много всего хорошего. Почему там? Основное это то, что будет создана специальная комиссия. Вот которая будет иметь инструменты для того чтобы по каждому обращению в общем быстро принимались решения не так как вот надо в суд идти да там устанавливать факт и так далее и только тогда этот документ был действительно ну в общем иду я в эту постанову ищу вот изменения вот она это постановление в которое должно было их постановление было внесено в это... Ну, то есть, постановление должно было внести в это постановление изменения. Ну, и вот вношу вот слово, да, пошук по тексту оккупованных Ну, вот, ищу. Нету. Ничего, никакой, никаких изменений нет. Более того, вот последняя редакция была в семнадцатом году. Думаю, ну, ладно, может, тут что-то не то. Пошел в другие источники искать. И вот... Но нету, не находит, понимаете, вот пошел я, вот везде тут анонсировано, уряд спрощу, ну текст везде один, один и тот же, вот, уряд спрощу, уряд спросты уже, вот хельсинская группа, да, кажется, сайт, да, хельсинская или харьковская правая защитная группа. Вот, с простых, с простых, вот постанову, здесь ухвалы в постанову, про внесение змеи, ну нет этой постановы. Вот он, кабинет министров, я беру период 23-10, ищу, где же э, эта постанова о внесении изменений. Ну, нету. Вот реально нету. Не знаю, может кто-то найдет? Но я не нашел. Вот. Так а в чем тогда суть? Но ну, если, если они ее обсудили, если они приняли положение, ну, а что не обсуждалось тогда, получается, в чем? в чем смысл был этой информации? Ну, в общем, я спрошу. Пойду сейчас на сайт Facebook и спрошу у министра. Что они обсуждали? Где текст? Где это все? Вот написано, да. Читаем. Постановлением Кабинета министра Украины о внесении изменений до постановления Кабинета министра Украины от 9 января 2013 года номер 9, принятой на заседании уряда. 2000... Ну, это в 2019 году, да, вот видите, 2019. 23-го было врегулировано процедуру рассмотрения документов, которые подтверждают факт рождения или смерти. Где это постановление? Вот мне просто интересно найти этот текст. Будем искать. Спрошу у нашего министра юстиции. Вот его инф информация. Ну, я не знаю, попробую перейти. Вот, да, вот оно, вот видите, вот это, вот эта публикация, она есть. Вот. И вот я задаю вопрос об этом, видите, мой комментарий, никто ничего не ответил. Доброго дня, буду разглядаты, вот видите, написано. Ну ответ тут не только мне. Читаем. Добрый день. Специальная созданная комиссия будет рассматривать соответствующие документы для того, чтобы в соответствии подтверждения их аутентичности выдавать соответствующий вывод, которым будет служить основанием для регистрации органов газакс рождения. Или смерти. То есть эти документы будут являться основанием для проведения органами государственной регистрационной службы, назовем так, рождения ребенка или смерти на временно оккупированных территориях. Вот. Ну, в общем, смотрим комментарии. Пока я не вижу ну и так я так понял напишу смотрите вот доброго дня надайте напишу так надайте маска текст установы бо я его не можу знайти ну вот Оставили комментарий. Что еще я могу сделать? Ну, в общем, так будем будем пробовать пробить эту стену. Спасибо за, за внимание. Ну, не знаю, отмечайте э, этого молюську, нашего министра юстиции, э, нашего премьер-министра. Под э, этим видео я его выгружу и в Facebook, наверное. И, наверное, на YouTube. Ну, пусть где? Где эта комиссия? Они ж хвалятся своими прогрессивными решениями. Да, действительно, это бы упростило для людей, которые хотят подтвердить этот факт рождения или смерти. Но у многих у переселенцев несколько миллионов. Вот. И я думаю, что эта проблема актуальна.